Привет! Сегодня на рынке очень много предложений освоить профессию интернет-маркетолога с нуля, ну либо какие-то смежные профессии. Это хорошо, что есть такие возможности, но в стремлении продать обучающую программу либо тренинг любой ценой очень часто умалчивают такие особенности, нюансы, с которыми придется столкнуться на практике. И вот с этим я хочу разобраться в этом видео, то есть посмотреть, о чем мне говорят на курсах и тренингах по интернет-маркетингу. Итак. Поехали! первое очень важное что нужно отметить что можно быть очень хорошим маркетологом знать досконально все инструменты маркетинга и как они работают но при этом все равно придется разбираться с продуктом а продукты бывают достаточно сложные придется потратить силы и время на то чтобы их освоить например it компания заниматься продвижением разработкой программного обеспечения вот этот софт собственно и нужно будет изучить то есть изучить это программное обеспечение либо какой-то специфический Товар, что нужно изучить его химические свойства. И без этого невозможно вести там эффективную маркетинговую деятельность, то есть правильно строить коммуникации, правильно почувствовать, кто клиент. Вот такие вот особенности, их нужно учитывать. И вот здесь, если посмотреть, прочитать реальные вакансии на рынке, можно увидеть, что есть требования, например, нужен маркетолог но обязательно с опытом работы в какой-то сфере конкретной. Это вот, собственно, по этой причине, потому что нужен специалист, который быстрее въедет в ситуацию, быстрее начнет работать и быстрее начнет, собственно, давать результат. Могут требовать специалиста, например, с опытом работы в страховом рынке или могут требовать специалистов например, с опытом работы в сфере фармацевтики. Кстати, вот в этом случае очень много специалистов, которые получали медицинское образование, вот работали, может быть, где-то в сфере медицины, а потом уже шли и изучали маркетинг. Потому что по-другому здесь не разобраться, здесь очень много специфики. И вот прийти, например, в сферу фармацевтики просто со знанием, хорошими знаниями маркетолога, ну, здесь недостаточно, не получится здесь эффективно работать. Поэтому придется тратить силы, тратить время на изучение продукта. Не всегда выгодна специализация. Сейчас на рынке очень много тренинговых программ, где предлагается освоить какую-то такую очень узкую нишу интернет-маркетинга, например настраивать рекламу только на facebook то есть быть таргетологом либо быть instagram маркетологом либо стать маркетологом-аналитиком но что на самом деле бывает на практике А на практике бывает так что вот в малом и среднем бизнесе в отделе маркетинга может работать всего лишь один-два человека и вот они закрывают какие-то основные вопросы а уже остальная часть она отдается на аутсорсинг ну, можно посмотреть на такой классический набор. Есть компания, у нее есть сайт, у нее есть сообщество в соцсетях, у нее есть какая-то база данных клиентов, с которой нужно работать. И вот этой компании нужно, чтобы специалист по маркетингу периодически создавал контент для соцсетей, например, там один, два, три раза в неделю. Там может быть периодически запускал рекламу, дальше публиковал на сайте новости по мере необходимости, может быть заказывал статьи для блога, у копирайтера. Райтеров делал рассылку, э, по, ну, то есть электронную рассылку по существующей базе данных клиентов, не строил какие-нибудь отчеты, несложные, и использовал Google Analytics. Вот такой вот классический набор. И мы видим, что здесь мы уже охватили несколько сфер. И здесь нужен не специалист, а немножко такой генералист, то есть специалист широкого профиля. И вот это реалии рынка, реалии того, что бывает на практике, и компании невыгодно брать несколько вот специалистов, которых будут выполнять какую-то очень специализированную работу. Опять же, в этом контексте рекомендую изучить вакансии, которые существуют, чтобы посмотреть, почувствовать ситуацию. И если вы предполагаете специализацию какую-то в интернет-маркетинге, то можно посмотреть, вот, насколько вы будете востребованы, то есть, посмотрите, кого ищет рынок, и для себя нужно определить, такой набор инструментов, какой-нибудь рациональный, чтобы вы были максимально востребованными. То есть, потому что с другой стороны, вы не можете знать все, и сфера интернет-маркетинга, она достаточно обширная. То есть, нужно найти вот этот вот стандартный набор инструментов, которыми нужно владеть, чтобы быть действительно востребованным специалистом на рынке. Итак, следующий важный момент, который нужно учитывать – это скорость изменений. Вот курсы, тренинги, они проходят в конкретные моменты времени, и пока проходит обучение, уже может что-то поменяться. То есть, например, алгоритмы социальных сетей могут поменяться в любой момент. Или, например, в поисковой системе Google, вот в этих алгоритмах там постоянно что-то меняется. Поэтому какой здесь важный момент? Здесь важно учитывать то, что курсы не могут научить вас всему. Они дают только какой-то фундамент. А потом, потом придется постоянно учиться и постоянно пополнять свои знания. И здесь очень большая доля отводится на самообразование. То есть придется где-то что-то искать, где-то что-то читать и держать вот такие образом, руку на пульсе, чтобы быть действительно востребованным специалистом. Следующий момент. Нужно уметь оценивать, а с кем придется работать. Дело в том, что некоторые руководители они имеют очень смутное представление о том, что такое маркетинг. И в этом контексте у них могут быть завышенные ожидания, либо какие-то странные ожидания, вот взгляды. А что должен делать маркетолог, как он это должен делать? И вот в этом контексте нужно уметь объяснять, договариваться, какие у нас могут быть результаты маркетинговых компаний, какие результаты мы будем считать хорошими, какими, какие результаты будем считать плохими и так далее. Потому что на самом деле вас могут, например, спрашивать, вот мы запустили пост в социальных сетях, вот сколько нам это принесло клиентов, сколько мы продали вследствие вот того, что запустили вот такую коммуникацию. И здесь приходится объяснять даже такие простые вещи, что не весь контент может быть продающий. То есть вот это пост, там, например, который поддерживающий, он и не в принципе им не было тут цели, чтобы он что-то продавал. То есть вот даже такие простые вещи иногда приходится объяснять. И здесь еще очень важно уметь определять вот таких вот руководителей, которые, может быть, не совсем разбираются в том, что такое маркетинг, и для себя вообще принять решение хотите ли вы с ними работать, потому что иногда это очень сложно и приходится иногда даже тратить время на такое вот образование, то есть постоянно объяснять, что такое маркетинг, что он должен делать, чего он не должен делать и так далее. Следующий пункт, он связан с предыдущим, называется ожидание. Так вот, какие бы курсы, какие бы супер тренинги вы не заканчивали, вы не можете быть там суперменом либо супервумен в маркетинге, вот сто процентов прийти в, как, в любой прям бизнес поднять там продажи и совершить какой-то вау-эффект, потому что бизнесы бывают разные и ситуации бывают разные. И иногда есть такие компании, в которых вообще до этого не было маркетолога, вот они работали без маркетинга какое-то время и вот теперь у них есть такие ожидания, что сейчас мы наймем маркетолога, вот он придет и у нас будет такой вот взрыв продаж, у нас как попрет и все будет хорошо. Вот. И в такой ситуации на самом деле очень тяжело работать. Так вот, что можно посоветовать здесь? Ожидания нужно обязательно выяснять на моменте, когда вы там ведете переговоры, идет собеседование. И здесь важно посмотреть не только на то, вот, чего от вас ожидают. Еще можно задать вопросы, например, почему уволился предыдущий сотрудник, предыдущий маркетолог, если такой был. И если его начинают критиковать, то здесь важно анализировать информацию, потому что на самом деле это как раз могло быть вот с такими заоблачными ожиданиями. И потом это значит, что точно так же могут критиковать вас. Поэтому вот это вот все нужно прояснять, и если вы какие-то ожидания все-таки выяснили, то опять же нужно уметь оценивать свои силы, насколько вы готовы взяться за такой проект, особенно если вы только находитесь на старте, только начинаете свою карьеру маркетолога. Следующий момент, нужно учитывать, что не всегда на практике есть вся необходимая информация для работы. Например, на курсах могут рассказывать, что опишите вашего клиента, составьте портрет клиента, сегментируйте рынок, выделите ваш целевой сегмент, целевую аудиторию, используйте стратегию фокусированного маркетинга и так далее. Это все очень хорошо, и хорошо, если вы приходите в компанию, и там есть какие-то системы, из которых можно брать данные для анализа. Шикарный вариант, если вы пришли в компанию, и там уже внедрена CRM-система, где можно брать... Вот там хорошие качественные данные их анализировать но бывает такое, что вообще нету ничего. Или вам говорят, вот у нас есть база данных клиентов, выясняется, что это просто экселевский файл, где есть электронный адрес и имя человека, и все. И что делать с этими данными, не совсем понятно. А данные, например, в продажах, они отдельно в бухгалтерской системе, они никак не связаны. И приходится как-то уговаривать, выгрузить мне хотя бы какую-то информацию из бухгалтерской системы, чтобы посмотреть на какие-то общие цифры продаж за различные периоды, чтобы хотя бы что-то можно было анализировать. Бывает такое, что даже у компании, например, есть сайт, но не настроен Google Analytics. И вот приходится это все начинать с нуля, собирать информацию, внедрять какие-то системы и какое-то время работать просто вслепую, в прямом смысле слова, отгадывая, какая же компания, как у нас выстрелит, ну вот планировать в такой ситуации, когда нету необходимой информации следующий момент это специфика продаж для маркетолога очень желательно иметь опыт работы в продажах потому что продажи и маркетинг само собой очень тесно связаны на курсах этому, этому могут не уделять должного внимания кроме того в каждом бизнесе есть своя специфика продаж поэтому обязательно нужно идти в отдел продаж наблюдать за процессом вплоть до того что садиться и вот пытаться продавать работать как менеджер по продажам это очень многое дает и очень помогает вот почувствовать ситуацию, почувствовать этот процесс. И самое главное, что вот это можно получить только на практике, ни на каких курсах этому не научат. Ну и следующее тоже очень важно. Это то, что среди маркетологов, несмотря на то, что это востребованные специалисты, среди них все равно есть конкуренция. И вот это тоже нужно учитывать. Не, не факт, каким бы вы курсы ни закончили, даже супер качественные. Вот нету никакой гарантии, что вы сразу найдете хорошую работу, придется с чего-то стартовать, придется с чего-то начинать. Возможно, даже не с того, с чего бы вы хотели или что бы вам нравилось. Вот здесь. Очень рекомендую опять же посмотреть реальные вакансии, чтобы понимать, почувствовать, что есть на рынке и не верить каким-то вот этим мифам и обещаниям, которые бывают, когда вот особенно рекламируют вот эти обучающие программы по интернет-маркетингу, что вот вы выучитесь и все будет хорошо, и вы сразу все найдете и вас возьмут на работу. Нет, все гораздо сложнее, и поэтому изучайте ситуацию и будьте реалистами. Если делать выводы в отношении того, как же подходить к процессу обучения, то тут можно выделить несколько важных моментов. Первое. Мы не ориентируемся на краткосрочные программы, только на среднесрочные. Вот эти курсы, мастер-классы на 1, 2, 3 дня, это можно рассматривать в контексте, получить первое впечатление о преподавателе, о школе, о тренере, для того, чтобы принять решение, хотим мы туда учиться пойти или нет. Точно так же сюда же хорошо ложатся вот эти бесплатные тренинги, вебинары, мастер-классы, которых сейчас очень много. Это для того, чтобы пройти такой тест-драйв, получить первое впечатление, уже потом принять решение, подходит нам это или нет. Второй момент очень важный, желательно посмотреть программу курса и вот желательно, чтобы там был блог, который называется «Основа маркетинга», потому что без основ маркетинга очень тяжело разобраться с тем, что такое маркетинг. Это вам даст целостную полную картинку и полное понимание. Если это курс какой-то, который нацелен только под инструменты, заточен под инструменты интернет-маркетинга, то это не совсем правильно. Вы можете не получить целостную картинку и у вас не будет полного понимания. Поэтому обращаем внимание, есть ли в курсе такой блок, который называется «Основы маркетинга». Следующая рекомендация, лучше для себя определиться, в какой сфере мы хотим работать, или может быть, с каким продуктом мы бы хотели работать как маркетолог, или хотя бы определиться, мы хотим вот пойти на рынок B2B, либо мы хотим пойти на рынок B2C, то есть там, где бизнес продает бизнесу, то есть B2B, либо B2C бизнес продает конечному пользователю. Почему? Потому что курсы по маркетингу иногда имеют свою специализацию, И если вы уже определились, куда вы хотите пойти, то вы можете, например, выбрать курсы которые заточены под иметь свою специализацию например маркетинг на рынке b2b то есть у вас уже будет более качественная информация которая больше вам подходит поделитесь в комментариях была ли вам эта информация полезной понятной интересной ставьте лайк если вам понравилось видео подписывайтесь на канал просто про маркетинг ну и до встречи в новых видео пока